Всем привет! Сейчас мы посмотрим новый мультик Боманимейшена Бом на Боб, боб, бомж, боб. А, бой. Бой на улице Хуманизация КВ 54 Скоро будет готова Считанные дни остались Ну там будет круто, короче, необычно Поэтому поехали Привет! Наверное, это линейка про этих э, зомбики. А про этих. Зомби, мутанты. Их окружили. Да-да-да. Просто пока. А где а? Этот, этот норвежский рыбак-танк? Который, помнишь, рыбу там грузил? Три брата. По несчастью. Брата. он по сюда. Так, чуваки, нам что-то делать. Там зомби! Нам надо бежать! Нам надо бежать! Куда? Мы окружены! Ай, что делать? -то? Давай стреливаться! На! На! Получи засранец! Только он кричит Я думала, им все равно, им не больно фу, фу, фу. Фу. Знаешь, что хорошо? Что тебя выстрелило, и их не, за... не заражают Ой-ой-ой <связывая> ай яй яй он сразу так не стрелял? У него такая штука классная. давай. Туши, туши. Надо просто автомат. Автомат броню не пробьет. Ого. Очнулся. Очнулся гибель. Эй, повар, приготовь нам пожрать. Хорошо. Обязательно. А ты пока прикрой меня. Ого. Вот он ему поесть и сделал. Ай, я заметила, что они все-таки зубастенькие. Угу что нема сказал какой-то план подожди а ты пойми что он сказал маленькие <звы> снаряды надо было <звы> <звы> еще один остался подожди Ну все, дорога свободна. А сзади, сзади. Дорога свободна. О, это прекрасная леди. Да, сейчас она еще кого-нибудь зомбирует. О, видишь? А, она зомбирует с криком, да? Да, она себе помощников. Видишь, какая она? Она ему приказ дает. А как это, почему она главная, вот интересно? Да ладно, сейчас оживит, а нет. На новых, новых, новых себе позвала. А, призывает, наверное. Дама. Вот а... А, ты заметил, а ты заметил, что, что? Э, командует тут дама? Может быть Home Animations немножко феминист? Почему? Но у него э, танк, э, женский персонаж, стал таким крутым, сильным. Или может быть это типа как, знаешь, как... Сопадение. Сопадение? А, может, Сопадение знаешь, как не вот... думаю. А может быть как у пчел, вот типа есть королева-матка, которая там другим пчелам приказывает. И вот как-то получилось, что это получилось такой один из главных танков. Да. Ну как командир, mm. который может другими гипнотизировать их, короче. Вот я жду, знаешь, чего? Когда появится еще один персонаж. Там же был этот рыбак. Он тоже, на него упала рыба на глаза, и он тоже не зазомбировался. Я думаю, что, может быть, он придет им на помощь, этим трем танкам. А вы, как считаете, пишите обязательно в комментах, короче. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.